всем привет с вами Мишан и канал куда сходить в спб сейчас я нахожусь в ленинградской области рядом с городом кировск в музее прорыв блокады ленинграда здесь мы сможем посмотреть на выставку танков со второй мировой войны и также имеются два музея посвященные блокаде ленинграда вся подробная информация об этом месте будет в описании под видео ну, а сейчас пойдем посмотрим что нас ждет Let's see. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И на вопрос, куда же сходить в области, я отвечу. Музей Прорыв Блокады Ленинграда. С вами был Мишаня. Пока-пока.